приветствую вас друзья это канал дневник предпринимателя рубрика подсолнух меня зовут Азад, и как вы знаете, мы уже несколько месяцев занимаемся строительством динамической фотоэлектрической системы под подсолнуха. Принцип ее работы вы можете видеть сзади меня. Сейчас мы проверяем механизм наклона, когда солнце идет от э, восхода к зениту и от зенита к закату, то есть наклоны. Итак, сейчас у нас готовы механизмы. В частности, вы сейчас видели процесс проверки, гидроцилиндров, гидроустановки и гидрораспределителя. Гидрораспределитель создает давление в 180 атмосфер в цилиндрах, что позволяет нам поднять с половиной тонн. Гидроустановка позволяет нам следить за солнцем от восхода к зениту и от зенита к закату. Но нам еще необходимо следить за солнцем, когда оно движется от востока к западу. Для этого нам нужно поворачивать цветок подсолнуха вокруг своей оси. Это нам позволяет выполнить механизм, состоящий из электродвигателя, вала и редуктора. Это был канал Дневник предпринимателя, рубрика «Подсолнух». Я буду продолжать держать вас в курсе строительства динамической фотоэлектрической системы «Подсолнух». Всем хорошего дня. Пока-пока.